Что ответственность, старина, если ты не знаешь. Ответственность такая штука, что когда приходят проблемы, ты закатываешь рукава и решаешь их. И причем проблемы не у тебя, а у твоей семьи. Это означает, что ты не бегаешь от проблем. Это значит, что ты не сам не создаешь проблемы для своих родных, а ты человек, который решает эти проблемы. То есть, если у ребенка есть проблемы в школе, то ты не орешь на него. И не отпинываешь его от себя, а идешь и решаешь эти проблемы. Если, вот, если твоя жена боится чего-то или она обеспокоена, значит, ты не увеличиваешь ее проблемы, не орешь на нее и говоришь «сама успокойся», а начинаешь помогать ей эти проблемы решать. Это называется ответственность. Ответственность – это означает, что ты обещаешь и исполняешь свои обещания, ну, насколько ты можешь. Я честно говорю, я сам не идеал. То есть, если кто-то меня... Ну, когда я говорю такие вот слова, такие красивые, многие женщины ошибочно думают, что я, если я так говорю, я совершенно точно так же поступаю и э, делают из меня какой-то какой идеал, там, Бога, делаю там такой. Я хочу сказать, что я не идеал. То есть, в моей ошибке, в моей жизни очень много ошибок и косяков. И было, и сейчас есть. Я стараюсь исправляться. То есть Я понимаю это, я работаю над, над собой. Но... Нужно понимать, что э, я стремлюсь к тому, что если я обещаю, я стараюсь это делать. Да, возможно, я нарушаю обещания по срокам, но я помню об этом и, и стараюсь довести дело до конца. Э, то есть, исполнение обещаний, старина, это мужская вещь. То есть, я не знаю, в какой момент времени слово перестало что-то значить для мужиков. Знаешь, в нашей мужской среде оно... Но иногда среди друзей что-то еще значит. Если ты другу что-то сказал, нужно сделать. Или ты кто? Балаболка. Ну или как бы э, некий человек сдобол. В общем, Так, назовем тебя так. Сдобол. Если ты женщине пообещал и не сделал, то она тебя имеет полное право называть сдобол. Давай так. И ты не имеешь права обижаться. И ты не имеешь права э, э, ничего по этому поводу сказать, потому что ты сдабол. Да?